Медицинские документы являются неотъемлемой частью медучреждения. Документируется каждая деталь процесса предоставления медицинской помощи, чтобы лечение оказалось максимально эффективным. Государство крайне серьезно относится к медицинской документации. МОС Украины специально разработала более 600 различных медицинских форм и инструкций по их заполнению. На основании документов также необходимо составлять различные утвержденные МОС-журналы и формировать отчеты. В результате этих требований врач теряет до 40% рабочего времени. Поэтому у руководителя ЛПУ любого масштаба возникает ряд задач, связанных с медицинским документооборотом. Автоматизация процессов создания, заполнения, хранения и обработки медицинских форм и журналов. Регламентация перечня и структуры документальных форм. Контроль правильного и полного заполнения реквизитов медицинских карт, документов, протоколов. Разграничение доступа к документам, безопасность и конфиденциальность. Автоматизация деятельности персонала в части работы с документами. Автоматическое формирование отчетов по стандартам МОЗ. Обеспечение управляемости, прозрачности и контроля документа оборота. Успешно выполнять эти задачи позволит модуль управления документами» в состав которого входят следующие компоненты. Созданные документы используются сотрудниками ЛПУ по строго определенным администрацией правилами. Это позволяет существенно снизить нагрузку на персонал, повысить контроль процессов, происходящих в ЛПУ, и снизить общие издержки на поддержание документа оборота.